В этом видео вы узнаете, как с помощью видеороликов можно сделать еще более презентабельным ваш выставочный стенд и также максимально эффективно использовать вашу выставку даже после ее завершения. Это мы расскажем на основе кейса для компании Мартин, который производит семечки. Наверняка вы знаете семечки от Мартина. Для них перед выставкой ProdExpo 2017 надо было подготовить для большого монитора, который, в принципе, видно здесь на картинке. Видеоряд, в котором а, показать, во-первых, новинки а, продукции, во-вторых, показать видеоролики, которые уже есть, и оформить это красиво графически, этот видеоряд. У нас получился такой вот ролик, мы с нуля делали 3D-модель их логотипа и анимировали ее, собрали видеоролик на 7 минут из различных рекламных роликов, которые у них были. И в переходах использовали наши наработки. Например, мы еще делали 2D-модель как вариант, то есть она здесь тоже есть, и различные варианты переходов между роликами. Кроме этого, в определенные моменты показаны продукты. Была сделана 3D-модель упаковки их нового продукта, семечек с солью особенных, такой VIP продукт И он был оформлен с таким вот кручением, и написано, что новинка, чтобы люди, приходящие мимо стенда, замечали этот продукт. Так было сделано несколько 3D-упаковок. Кроме этого, чтобы в дальнейшем компания не путалась в их видеороликах, которых уже перевалило там за сотню, мы сделали структуру этих видеороликов, мы все-все огромное количество версий распределили по папочкам каждого рекламного ролика, в котором тоже есть распределение или, например, Отдельно есть папочка с исходниками, и все видеоролики самые лучшие, они висят уже в корне данной папочки. И также дополнительно как бонус, нужно было распечатать и сделать рекламные материалы, и был сделан блокнот, несколько вариантов из которых выбирали, также была сделана визитка и варианты сертификатов. И главное, успех выставки также можно теперь использовать и после ее завершения. Потому что мы сделали отчетный ролик по выставке, где были заложены основные смыслы. Это показать, какой красивый сделали стенд Мартин, то есть топ из топов, лучший из лучших. И показать, что Мартин это не только семечки, это очень много разнообразной продукции. Это видео используется при общении с дистрибьюторами, с партнерами, которые продают их продукцию, чтобы показать, что представляет собой сейчас возможности компании «Мартин». Теперь вы знаете, как сделать организацию вашей выставки еще более эффективной с помощью видеороликов. Удачи вам в продвижении вашего бизнеса. Если хотите увидеть еще другие кейсы и полезные статьи по видеомаркетингу, заходите в наш блог, подписывайтесь, есть ссылочка в описании в конце видео. Удачи в ваших проектах. И с вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу. И будьте на виду.